Друзья, мы с вами продолжаем и сегодня поговорим о втором этическом принципе, который безусловно звучит как «беречь имущество других людей». Мы с вами привыкли уже рассматривать этические принципы в трех измерениях, в материальном мире в первую очередь. Что мы можем беречь, какое имущество других людей? Ну, банально этот принцип можно перевести как «не воровать». Не воровать деньги, не воровать материалы, любое материальное имущество, которое мы видим, даже если нам кажется, что оно как будто бы ничью. Например, такие мелкие действия, как распечатать реферат дочери у себя на работе, тоже являются воровством физических ресурсов своего работодателя. Принести что-либо из дома, Наверное, вы слышали такие истории, да, там булочку с завода, на котором я работаю, вот это все является семенами воровства. Посмотрим глубже в следующий слой нашей реальности. Мы также обязаны стремиться к сохранению такого ценного важного ресурса окружающих нас людей, как время и внимание. Время другого человека — это тот ресурс, как и наше время, которое, к сожалению, не возвращается в этой реальности. Поэтому понаблюдайте за собой. Возможно, у вас были такие ситуации, когда вместо того, чтобы приложить усилия и найти ответ на интересующий вас вопрос самостоятельно, вы, не задумываясь, берете трубку телефона, звоните другу, коллеге, подруге, и, конечно же, получаете ответ свой скорее, и вам кажется, что таким образом вы экономите время. Но вы тратите время другого человека при этом, вы отрываете этого человека от его дел. Кстати, вот на работе это очень легко заметить, когда сидит полный офис коллег, вам надо срочно-срочно-срочно что-то узнать, вы поворачиваете, смотрите, Света, что там, подскажи. Света отвечает, но Света в это время сидела в своем отчете. Она отрывается от него, сосредотачивается, отвечает вам на ваш вопрос, возвращается к своему учету и не может понять, и еще требуется еще потратить время на то, чтобы вернуться к тому, что она делала. Понимаете, да? Каким образом это происходит со временем и с вниманием? Правильно было бы в этой ситуации дождаться, пока света освободиться от выполнения своей работы, только после этого спросить, но предварительно приложить самостоятельные усилия к тому, чтобы получить ответ на свой вопрос самостоятельно. Погуглить, использовать все возможные доступы. У нас, слава богу, информации сейчас очень многое можно научиться, получить любые ответы буквально. Еще такой очевидный вариант воровства, который очень распространен, к сожалению, у нас, но ну, уже в последнее время, во всяком случае, в, моей в моем информационном шарике меньше, это воровство контента, авторских прав, это просмотр фильмов, прослушивание музыки на пиратских сайтах, это скачивание рефератов, это... В соцсетях цитирование стихов и любых произведений письменных без указания автора. Это скачивание картинок и использование как иллюстрации к своему контенту без указания автора. Это использовать музычку на фоне своих занятий, которые я преподаю в онлайне без указания авторства. Это все маленькие семена, которые сажаем мы очень неосознанно и которые всходят к сожалению большими потерями и воровством в нашей жизни. Это были такие очевидные случаи воровства в трех измерениях. Мы с вами рассмотрели. Давайте перейдем к неочевидным случаям. Мы бережем имущество других людей, когда мы не только не воруем, не отбираем у них напрямую, но и когда мы заботимся о том, чтобы вот этих ресурсов у других людей, их становилось больше, когда мы заботимся искренне о ресурсах других людей. Например, мы не покупаем больше, чем нам нужно для нашей жизни. Продуктов, одежды, до да всего материального. И в эмоциональной сфере также. Мы не переедаем эмоциями, мы не переедаем впечатлениями. Мы не переедаем отдыхом и развлечениями без такой потребности. Это будет выполнением принципа сохранения имущества. Очень важно также относиться к деньгам, которые зарабатывают другие люди с уважением и бережностью. Это будет также выполнением этого принципа. Ну и такое очень простое действие. Я уверена, оно знакомо всем хозяюшкам, как ведение составления бюджета своего, семьи, если это у вас разные бюджеты. Это также соблюдение этического принципа бережного отношения к имуществу других людей. Есть еще такой лайфхак. Мы составляем списки покупок, когда идем в магазин. И вот если мы составляем этот списочек и покупаем все по списку, мы выполняем, соблюдаем этот принцип. Если мы список составили, но купили еще что-то, в нашем сознании создается семя воровства и невыдерживание обязательств. Почему? Потому что система воспринимает такой поступок как транжирство. Транжирство равно кражу в нашей 3D матрице. Каким образом мы можем наблюдать плоды несоблюдения этого принципа в своей реальности? Воровством, кражами у нас, поломками, потерями всех наших новых, самых лучших вещей, долги сюда же. Ну и мы будем видеть, как воруют вокруг нас другие. Кстати, ворующие депутаты, правительства, ваши претензии в эту тему, если вы у себя их отмечаете, пожалуйста, смотрите, где вы воруете, и небережно относитесь к, своим, к своему имуществу и к имуществу других людей. Не забывайте, что время, внимание, эмоции, энергия тоже относятся сюда, не только материальный мир. Просто вам может Вселенная показывать это через деньги, через самый понятный ресурс. Чтобы не было потерь, краш и вот такой вот ужасной картинки, что мы можем сделать уже прямо сейчас? Я предлагаю вам... А, кстати, уклонение от уплаты налогов во всевозможных формах – это очень грубое нарушение этого принципа, как бы вы себе его не оправдывали и не, ву... не пытались завуалировать, уйти, отвернуться и так далее. Это я вам как сотрудник госорганов говорю. Каким образом мы можем создать... Позитивную, хорошую карму, сохранение собственного имущества и бережного отношения к нему же. Я вам предлагаю не делать глобальных прям действий, потому что вы этого не сможете сделать за два дня. Придумайте какое-то очень маленькое, самое простое действие. Вот вы пронаблюдаете на протяжении двух дней за выполнением этого принципа. И найдите маленькое простое действие, где вы будете придерживаться его. Не отвлекать кого-то. Например, начнете платить налоги. Ну вот из всего, что я перечислила, что-то маленькое-маленькое, но ежедневное. В этом в принципе очень важно дисциплинированное соблюдение. Начните вести бюджет. Это всем полезно для прокачки вашего финансового аспекта, который очень связан к, с вторым этическим принципом бережного отношения к имуществу других людей. Искренне желаю вам Честности, изобилие, процветания, которые неразрывно связаны с выполнением второго этического принципа.